Всем привет на моем канале! Сегодня буду готовить клубничный зефир ручным миксером. Покажу все вот от а, да, я как я делаю. Ну что ж, я буду делать на половину порции. Обычно м -м, порция зефира идет на 250 грамм пюре. Я буду делать на 150 грамм пюре и уваривать его. И попозже немножко объясню, в чем разница. Значит, сейчас я беру обычную миску. Юшечку я не выливаю, она мне пригодится. В таких зип-пакетах я морожу не только ягоду, но и фрукты, фруктовое пюре. Так, и отмеряю. Вообще положено 125 грамм, но это в том случае, если вы пюре не увариваете. Я беру немножко больше. Потому что после уваривания пюре, естественно, влагу потеряет и станет легче. Ну, вот даже 155. У меня получается 157-156 грамм. И добавляю сюда 100 грамм сахара. Мне как-то задавали вопрос, типа, вот не понимаю, сколько же тогда в итоге получится пюре уваренного? Ну вот я вам как раз таки вот про это рассказала и еще в конце взвешу. Сколько же после уваривания в граммах получается этого пюре? Все, перемешала, ставлю на огонь. Огонь ставлю средний. Сейчас жду, пока оно... Прогреется и начнет кипеть. Время кипения даже не могут сказать, честно говоря. Вот Многие говорят, после закипания еще 5 минут. На каком огне? Это уже вы будете смотреть на глаз, якобы ориентируясь на то как бы состояние пюре, которое я вам покажу. Которое меня будет, допустим, устраивать в данном случае. Если вы пюре не увариваете, это уже совсем другой рецепт. И там необходимо не белок, а альбумин. Это сухой белок. У меня миксер Bosch 300 ватт ручной, 30-10, по-моему. И кипеть будет минут 5, но это ориентировочно. Дальше я буду, конечно, смотреть по состоянию пюре. Будьте осторожны, она начинает булькать, и прям брызги такие горячие очень. Мне уже попало <laughs> на руку. Так что где-то вот огонь тоже регулировать необходимо. Чуть больше, чуть, -чуть меньше, но постоянно должно кипеть. И не сильно булькать, так что вас не обожгло. Ну что ж, прошло 5 минут. Уже заметно видно, что загустевшая масса пюреобразная. Ну, мне кажется, я буду уже снимать с огня. Я хочу, чтобы у меня быстрее все остыло, поэтому беру поднос. Можно взять тарелку, что угодно. Перекладываю сюда. Разравниваю тонким слоем. И у меня очень быстро... Все это остынет. Я думаю, получаса будет достаточно для быстрейшего остывания. Можно в морозилку засунуть. Там уже методы не важны, главное хорошенько остудить, то есть чтобы прям пюре было холодное-холодное. Тогда с ним будет комфортно работать. Все. Чтобы не было никаких неприятностей потом. Для сиропа мне понадобится миска, обычная, в которой я только что варила пюре. Не принципиально вообще в чем вы будете варить сироп. Все говорят, кастрюлька с толстым дном. Нифига подобного, можно варить в чем есть. Я возьму 240 грамм сахара. Количество сахара регулируется. Можно варьировать от 200 до 250. То есть у меня как бы вот такой диапазон. Дальше смотрите сами. Я укажу именно те ингредиенты, сколько чего я использовала. Агар-агар. Положено 6 грамм. Но я возьму 7 Чисто для того, чтобы уже точно все получилось, так как я делаю все на камеру. Дальше мне понадобится глюкоза. Сироп глюкозы используется для того, чтобы зефир сохранял дольше свою свежесть. Но это не принципиально. Нет сиропа глюкозы? Не добавляйте. Я всегда делала без него. Вот у меня просто остался такой, какой-то уже засахарившийся он в холодильнике лежал. Вот я сейчас ее немножко разогрею, она прямо застыла. Ой, сейчас я ее подогрею в микроволновке. Вообще не хочет. Ну, вот мне ее надо использовать. То есть нету, можете не покупать, даже специально не париться по этому поводу. О, подогрела в микроволновке, она хоть немножко вот стала такой жидкой. И вот мне достаточно будет пол столовой ложки. Ну, либо всю добавлю, чтобы она уже мне тут не валялась. где будет здесь столовая ложка. Так. Вообще на порцию, вот сейчас, которую я делаю половинку, понадобится пол столовой ложки. То есть 25 грамм примерно. Так, что не сказала еще? Вот сиропчик я вот этот использую. Мне понадобится 75 миллилитров Я сейчас покажу на весах. Если остается вот такая юшечка, вы ее не выливаете, вы ее используете в сироп. Это будет потом ну, как бы насыщенный вкус. Так, выливаю сколько у меня здесь? 10 грамм. И остальное я доливаю. До 75 обычной кипченой водичкой. Холодной. Можно горячей, без разницы. Так. Все. Вот так перемешала и отставила в сторонку. И я выбрала насадку М1, открытая звезда, буду использовать и кондитерский мешок. У меня многоразовый, какой-то он такой интересный по качеству, приятный на ощупь. В общем, если кондитерский мешок у вас довольно тоненький, возьмите два кондитерских мешка, один в один, чтобы исключить вероятность того, что он лопнет, когда вы будете давить массу. Мне понадобится белок одного крупного яйца. Сейчас я как раз-таки его взвешу, чтобы вы знали, какого веса мое яйцо. 71 грамм. Так, затарю миску, в которой я буду взбивать. Вот у меня вес белка 41 грамм. Как-то меня в предыдущем видео спрашивали, а что это за яйца такие? Что 3 белка, это у вас 120 грамм. Вот у меня такие яйца. Я беру самые крупные. Так, обнуляю весы. Вот мое пюре, которое остыло. Для верности, просто покажу температуру 7,7 ,7 градусов. И перекладываю. Смотрите, какое оно. Классное. Раз. Вот реальный вес пюре после уваривания 162 грамма. То есть насколько уварилось все. Все цифры приблизительные, потому что все зависит от того, сколько вы будете уваривать, на каком огне и какое количество в итоге у вас в конце получится. И это определяется на глаз. По-другому я не могу сказать. Для того, чтобы получился зефир, надо делать зефир. Сейчас основная задача это хорошенько взбить вот эту массу. Я начинаю на минимум, у меня всего два, два режима, это минимум и максимум. Поэтому где-то пару минуток я на маленьком, чтобы у меня белок начал сбиваться в пенку, а затем уже переключу на максимум. Смотрите, какая получилась масса. Вот когда у вас такая масса пюреобразная, все, можете не париться о том, что у вас там не получится. Все получится. Смотрите, какая классная. Сейчас я взбила ягодное пюре и оставляю в сторонке. Вот с ним ничего не случится. Вот если Перебить его невозможно. Если вы его не добили, тогда он, конечно, осядет. И вам придется, когда уже сироп будет готов, снова стоять и вот это все делать. Поэтому сначала долго взбиваем ягодное пюре, а уже потом занимаемся сиропом. Со стеночек драгоценную массу все собрала в кучу и занимаюсь сиропом. Так, мне необходимо взвесить агар. Помните, да? 7 грамм. Я в агар-агар покупаю в кондитерском магазине. В больших каких-то супермаркетах у нас не продают а если продает, значит там будет он, допустим, не ну с какими-то добавками крепость агар я не знаю. Таких вот, знаете, когда заходишь в магазин и видишь там несколько видов сахара, несколько видов муки, нет такого в агар-агаре. Допустим у меня в городе я из Гомеля покупаю в хозяйственном магазине, прихожу спрашиваю, есть агар есть, дайте мне там 50 грамм, 100 грамм, все, и я не интересуюсь, как бы, какая крепость, кто производитель. Ну, как бы для меня это как-то не важно. Не знаю. Если у вас есть выбор, конечно, вы консультируйтесь с продавцом. Миску с Агар Агаром. Я ставлю на огонь. И мне необходимо сварить такой кисель. То есть предварительно замачивать не нужно ничего. Все, поставили на огонек. Сахар у меня уже отмеренный. Мисочки сразу отмерьте, чтобы ничего не сгорело. Варим, варю кисель. Тут уже подкипает огонек. регулируется сами. И вот невозможно дать такую рекомендацию через экран так, монитора. Почему? Потому что от всего зависит, от миски от вашей, от вашего огня, от вашей плиты, от вашего миксера, понимаете, от инвентаря и от того, что у вас там наличии, как бы есть. Когда вы приходите реально на курсы и проходите курсы, и вы там вот это все готовите, и у вас получается, ну тогда не вопрос, у вас и дома получится. А здесь для того, чтобы получилось, надо пробовать. Брать один рецепт и работать с ним. Посмотрите, какой киселек получается. Высыпаю сюда сахар. Есть. И варю. кипания примерно варится сироп ну, 5 минут от силы там все тоже зависит от того какой огонь у вас может больше может меньше но ориентир именно на вот ниточку пока не забыла самое главное вот где-то я тоже много смотрела видео что со дна вот это вот ничего не сгребает сгребайте все со дна потому что это дополнительная так сказать структура агара клейстерная такая, я не знаю, как передать словами, желирующая, которая важна вот в данном случае в вашей порции зефира. Если она останется на дне, то смысл тогда от того, что вы тут наварили. Все, все, все, все надо пускать в дело. Потому что на дне довольно много остается. О, смотрите, как закипела. Вся масса побелела. Она вся стала пузырчатая такая. Теперь активно мешаю. Наливаю на лопатку и смотрю. Вот видите? А, я забыла глюкозу добавить. Застывает у меня еще все. Я уже ее выбросила, эту баночку, и забыла. Перемешиваю. Вот примерно я добавила ну пол столовой ложки. Ниточки тянутся. Сейчас померяем для верности. Температура 111 градусов. Я уже как ярко бы перегрела. Я выключаю. 5 минут я варила. Еще раз покажу, какие ниточки должны получиться. Вот она, видите, и застыла, и такая висит. Все, вот на это ориентируйтесь. Немножко даю постоять, и масса должна стать прозрачной, то есть немножко вот она должна подостыть. Горячую я вливать не буду. Сейчас самый ответственный момент. Нужно подготовить силиконовый коврик. У меня в данном случае либо мокрое полотенце, либо салфетка мокрая. Для того, чтобы ваша миска вот так вот не ездила. Иначе будете ловить по всему столу. Потому что рука у вас будет занята. Одна и вторая. Миску держать нечем. Если у вас есть помощник, чудесно. Вот мой сироп. Он уже практически стал прозрачным. Я сразу вот так э, сгребаю в кучку со второй половинки чтобы мне потом на это не тратить время а оно уже застынет и сейчас ну там уже стройка какая получится как повезет буду вливать сироп так. так если вижу что много значит восстановилось и все перемешала я новеньче попросила, Ну, такое бывает. И теперь быстренько вот это вот, то, что у меня тут осталось. Все в кучу, это убираю и это взбиваю. Буквально еще одну минутку. Вот она никуда не двигается, то есть все зафиксировалось. И выкладываю. Вот такой кулечек у меня получается, 40-сантиметровый. И отсаживаю. отсаживать, смотрите сами, по размеру, допустим, если вы будете потом упаковывать в коробочку, смотрите размер коробочки и отсчитайте, сколько сантиметров должна быть ваша зефиринка. По высоте тоже посмотрите, какая высота коробочки, такой делать высоту зефирки. Приблизительно так. Какие еще будут рекомендации, в принципе, все. Если вы делаете для себя, то... Можно не заморачиваться, делать для себя. Сейчас покажу ближе, как буду отсаживать. Значит, ставлю насадку и давлю. Делаю такую юбочку. И потом где-то два оборота. Перестаю давить и закругляю, отпускаю. Оп. То же самое. Там уже техника, в принципе, одна и та же везде. Так. Перестаю давить и закругляю хвостик этот. Отпускаю. Прям вот слышен этот треск. Крёво. Вот, в принципе, и все. У меня получилась вот половина порции. 5 на 4, 20 половинок. Это будет 10 полноценных зефиринок. Вот, естественно, еще раз повторюсь, и количество зефира э, зависит также от вашего диаметра, то есть от размера самой зефирки. И отправляю сушиться. Сушу при комнатной температуре на кухне примерно 10-12 часов. Ну а там уже надо смотреть, будет где-то через часов 6 пойти вот так вот пощупать. Если липнет, дать еще подсохнуть. Если уже не липнет к пальцу, э, значит уже можно собирать. Прошло 9 часов, зефир стабилизировался, он абсолютно не берется к, к рукам. То есть он засох. Теперь мне понадобится сито и сахарная пудра. Сахарная пудра любого помола. У меня магазинная. И сверху я присыпаю. Отделяется от коврика чудесно. Посмотрите, какой он пористый и пружинистый. Сахарную пудру я вот сюда, в центр, собью. И в ней же каждую зефиринку обваляю. Получается как бархатная. Вот такой зефир получился у меня. Сейчас покажу его в разрезе. Он очень классный, пружинистый, плотный.